следующее по шагам уникальное торговое предложение Так ссылки по сервисам я вам скину их основных три это AdWords Keyword Tool Яндекс статистика Wordstat и у Rambler есть подобный сервер который в общем то достаточно хорошие цифры показывает но опять же повторяю что у Google вы гораздо быстрее это сделаете и Сильно большой разницы я не вижу между Яндексом и Google. Поэтому нет смысла. Вот Если бы в Яндексе сделали экспорт в Excel, было бы, конечно, здорово. Тогда можно было бы на, именно на русскоязычную аудиторию более четко сегментировать. Может быть, часть вашей целевой аудитории именно там к той группе относится. Следующий момент важный. Это вот вы выделили фразы. Тут оно в совокупности получается. Вы выделили фразы, выделили вашего клиента, у вас надо сформировать, что же вы уникальное такое. Уникальное предложение на самом деле не подразумевает какую-то уникальность. Это чем вы будете выделяться посреди, относительно других. Оно состоит из четырех основных элементов. Тахук это, это какая-то зацепка, что конкретно может заинтересовать в вашем объявлении вашего потенциального клиента. Я не буду сильно сейчас останавливаться на тематике уникального торгового предложения. Там, кстати, кто-то выписывал неплохой вариант. Важно, чтобы это предложение, это не слоган. Вот Многие ошибаются. Вот слоган в рекламе на телевидении, что-нибудь там типа крыляет, еще что-то. Не думайте, что это будет работать на вашем бизнесе. В вашем бизнесе Уникальное торговое предложение должно показывать конкретные, описывать конкретные потребности вашей целевой аудитории. Что конкретно вы можете решить, как помочь вашим клиентам. Еще составляющий это доверие, то есть что вы даете какую-то гарантию и причина действовать прямо сейчас. Не обязательно в уникальном предложении все эти составляющие, чтобы были, но желательно, чтобы по возможности оно должно быть коротким, потому что реально получается у нас... Реклама, самая первая в Вот если вы даете рекламное объявление или в Яндексе, или в Гугле, у вас всего-то заголовок, две строчки текста и адрес сайта. Очень короткая фраза. Вам надо попытаться вместить здесь 25 символов в Гугле, здесь 35, по-моему, две строчки и сайт, адрес сайта. Попытаться максимум информации в этом коротком объявлении дать но есть еще понятие медийная реклама когда можно давать баннеры там за счет картинки но с баннерами тоже интересная штука вот, вот опять же показываю баннер который меня висел на этот мастер класс у него один из баннеров у него была вообще нулевая конвертация хотя мне казалось он такой красивый но он провисел 5 дней за 5 дней ни, ни разу на него не кликнули но там была ротация с другими баннерами то есть опять же сплит-тест шел на другие элементы. Угадать, что заинтересует ваших клиентов, практически сходу не получается. То есть может быть красивый, там один там какой-нибудь деньги нарисованный. В баннерах важный элемент, должен быть какой-то элемент привлекающий, желательно, чтобы было описание выгоды, какой-то вот элемент там типа деньги или еще что-нибудь. И очень желательно какая-то кнопка. Либо же призыв к действию, типа «нажми», «узнай», «купи». Если вы хотите отсеять сразу халявщика, вы можете написать всего 1000 рублей. Это очень хорошо отсеивает. То есть, когда вы цену в баннере сразу прописываете, на этот баннер кликать халявщики не будут. А если вы оплачиваете не за количество, а именно за клики. То есть, если вы за клики платите, то это сильно играет большую роль. А если же у вас бизнес связан с телефонным, то есть заказы по телефону, то может быть как раз-то более выгодно показы, за количество показов платить. Чем больше людей увидит ваш телефон, тем больше вероятность, что они среагируют. Но там конверсия считается именно заведением отдельного телефона, то есть цепочка немножко по-другому работает. Так. У Дэна Кеннеди хорошее определение уникального торгового предложения. Почему я, ваш потенциальный клиент, должен купить у вас, именно у вас и прямо сейчас, не у ваших конкурентов. Вот Это вот как-то вот одним коротким. И для того, чтобы хорошо сформировать уникальное торговое предложение, надо прежде всего описать характеристики вашего продукта. Именно такие физические. Что из себя представляет продукт? Вот если это у вас какой-то там курс, ну вот что у нас тут продается. Ну вот, например, у Светланы купальники. То есть явно должно быть написано, что это купальник связанный каких цветов, например, белого цвета, там, черного цвета, красного цвета. Есть какие-то специфические там бусинки или еще что-то на него нашивать. То есть вариации, все, что вы можете, вы описываете именно в характеристике, физически. Потом описываете преимущество что конкретно продукт делает чем продукт отличается от других в конкретного про данные купальники делает он привлекает внимание мужчин потому что основная цель конкретная данного продукта это завладеть не просто вниманием а обольстить можно так сказать то есть вот если исходить из проблемы как правило это проблема одиноких женщин что при помощи такой специальной одежды а за счет того что это как бы так купальник и не нижнее белье но в то же время вы можете за счет именно такой необычности решить проблему поиска мужчины своей мечты чем он отличается от других ну во первых тем что он уникальный то есть у других нет именно такого полу там купальника который ну, с завязочками то есть он сразу бросается в глаза, и он очень эротичный и способен, ну, неважно, да, вот это, это технические моменты, это, это к характеристикам относится, то есть к техникам экрамбэ. Для, для преимуществ. Чем, в чем именно преимущество? Преимущество в том, что он не такой, как у всех. Основная его функция в данном случае это привлечь. Привлечь мужчин. Либо же провоцировать мужчину на какое-то нужное вам действие. Ну, в данном случае в продающем тексте читал, что завлечь мужчину, чтобы он сводил вас на море, а там может за период совместного отдыха удастся его склонить к дальнейшим более серьезным отношениям, может быть, к женитьбе. Итак, описали преимущества и выгодах. Что конкретно получит клиент после приобретения продукта? Вот Светлана, пиши свою выгоду, что получит клиент, купив твой набор из купальника и что там было для телефона. Кто-нибудь может написать, в чем может быть выгода от приобретения такого купальника. Тоже вариант поднять самооценку. Для некоторых э, женщин это вполне может быть серьезный фактор. Я, я не специалист по психологии, конечно, но вот выделиться среди других. Но да, дальше что? какая конкретная выгода вот Надин один написал покорить сердце мужчины вот выгода показать свою фигуру это, это тоже выглядит сексуально то есть в данном случае ну подруг я не знаю может быть для женщины это и важно чтобы всем остальным было завидно Ну может быть может быть я, я, я не специалист по вашей целевой аудитории но смысл в том что какие конкретно вы выгоды и вот Дальше мы составляем такую табличку для себя. Характеристика, что дает потребителю продукт, то есть вот эти вот характеристики, преимущества, выгоды. Вы когда себе создаете эту табличку, выдумываете все, что можно. Важно на креативить как можно больше информации. У вас тогда будет в голове такой вот э, опорная точка, чего, что же конкретно можно предложить вашим клиентам. И, может быть этот же продукт предложить под разными соусами то есть не просто это купальник там отдохнуть создать зависть у женщин у других женщин то что мужчины уделяют такое большое внимание вам именно я, я рассматриваю именно вашу целевую аудиторию то есть что женщина которая будет носить такой купальник она будет очень эффектно смотреться итак для любого продукта неважно что вы продаете для каждого продукта есть какие-то характеристики которые его чем-то выделяют среди других вот их надо найти вот эти вот вещи они очень хорошо помогают для создания вот уникальное предложение оно для продающего текста используется и для рекламного объявления ловит на себе восхищенные взгляды если вот когда у женщины с хорошей самооценкой она себя чувствует себя как королева во- первых на нее приятно смотреть, в плане того что такие вот женщины они вот излучают какую то магию они как валы лучезарные не так много их вокруг себя но мужчины они на самом деле все это ощущают не, даже не глазами как, как бы вам не казалось а мужчины это ощущают физически все это прекрасно видно а когда в данном случае будет такая одежда у женщины может быть Внутреннее состояние как раз за счет этого еще и больше повышается. Так, да, спинный мозг чувствует. Итак, ТП вам примерно написали.